Человек вместе с рождением получает и какие-то программы своих предков, не от родителей, деструктивные или просто сильные. Кто-то из предков пережил травму сильную, трансформирующий опыт, и это пронес через жизнь и передал потомкам. В итоге внуки и правнуки вместо того, чтобы реализовывать свои задачи, отрабатывают старые сценарии уже ушедших людей. Насколько это имеет отношение к действительности? Имеет отношение к действительности, и мы, по-моему, на эту тему уже говорили. И говорили не единожды на линии занятий магия в вопросах и ответов, да, Это так называемая родовая карма, родовое, родовое проклятие. То есть что это такое? Да, это некая ограничивающая или направляющая программа, которая не дает возможности выбора. Эта программа может быть сильнее личной программы человека, поэтому человек будет зависеть от этой программы, он будет вынужден ее выполнять. Почему выполнять? В этой программе заложено, почему ее надо выполнять. Другое дело, что человек, как правило, никогда это не может распознать, то есть не может понять почему. Если он может понять почему ее нужно выполнять, это означает, что сознание его достаточно сильно, чтобы от этой программы и избавиться, если он не желает ее выполнять, или это не входит в один вектор с его личными намерениями, с его личными планами. Но так действительно бывает. Бывает либо по причине долга, то есть есть определенный долг у родича, Который последовательно переходит на потомков. И этот долг там, как бы с течением нескольких поколений он разбивается, как правило, на 7 поколений, никогда не больше, потому что больше вряд ли его можно исполнить за, больше, за большее количество нет таких долгов. А... И с каждым поколением он становится все слабее, слабее, слабее и слабее, поскольку речь. Идет здесь о деструктивных, сильных программах. Как правило, мы такие программы смотрим и видим по отрицательным эффектам. Потому что если эта программа положительная, мы ее не рассматриваем как кармическую, от которой нужно избавляться. Наоборот, мы считаем, что это некое благословение. Хотя, в общем-то, суть одно. Как есть долг, так есть и достаток. То есть предки могли что-то и приобрести для своих потомков, да, что на потомках точно так же, по точно такому же алгоритму, будет распространяться. Детям больше, остальным меньше, меньше, меньше, и пока совсем не иссякнет. Надо распознавать эти программы, если ты точно знаешь что, те способности, те механизмы, которые тебе достались, это не есть твоя личная заслуга. А скорее всего, она приходит по роду, потому что это талант, который передается из поколения в поколение, да, или какие-то сверхспособности, или что-либо еще. К этому надо относиться с точно таким же вниманием, как если бы эта программа была действительно деструктивной. То есть какие-то долги, какие-то пороки, какие-то болезни. Есть эффекты деструктивной программы. Конструктивная программа, которая усиливает возможности человека, такой повышающий коэффициент, можно так сказать, да, такой прушный коэффициент. Выражаясь сленговым языком, когда усилие, каждое усилие человека умножается в несколько раз. Но деструктивная программа действует по тому же принципу. Это понижающий коэффициент да, с отрицательной величиной. Который каждое усилие человека уменьшает в несколько раз, при этом при всем в одном разуме могут находиться сразу несколько подобного рода программ, если, например, каждая передалась по своей ветке, мы же из разных линий крови состоим. какие-то программы есть повышающие, где-то в одном в чем-то очень сильно везет и успешно, а в чем-то не везет и это не успешно, есть определенные ритуалы и механизмы, которые могут не успех и успех скомпенсировать, как бы обнулить между собой. Но, как правило, люди об этом не задумываются, потому что на позитив они смотрят как на естественное явление, а на негатив как на наведенное. Вот. Поэтому, к величайшему сожалению, пользы не получают ни от того, ни от другого. Потому что отрицательный опыт предка это тоже опыт. Прежде всего понимать, какой алгоритм, Достижение результата сработал не так, как он планировал. И выяснить почему. А если такую информацию достать невозможно, то по собственной жизни, по собственным эффектам отслеживать, что тебе приносит результата, что не приносит результат и почему. Для этого должно быть немножко по-другому структурировано сознание. Сознание наблюдателя за собой как бы со стороны. То есть сам себе психиатр, по сути.